Привет друзья! Вы на канале сказки дяди Лёши и Белки Форест. Сегодня я расскажу вам рассказ о жизни дяди Лёши. Рассказ первый Русская печь. Зима. На улице холодно-холодно. В юго бррррррр, в избе холодало. Становилось так холодно, что даже под одеялом уже не ощущалось тепло. Печки не топлены. Дров в доме не было, креться было нечем. Дядя Леша, когда утром уходил, запретил выходить на улицу под любым предлогом, включили старый камин, но даже электрический камин сегодня и тот перестал работать. Темнело, уже поздний вечер. Пальцы замерзали, в юга выдувала вместе с домашним теплом, еще и веру, что это тепло сегодня появится. Мороз начал проникать в дом. На окнах внутри избы показались льдинки. С улицы весь в снегу, и холодный-холодный вернулся дядя Леша. Охапкой а он держал дрова, березовые, холодные. Он подошел к печке, уложил дрова у печи, отрекнулся от снега и снова ушел на улицу, плотно прикрыв за собой дверь. Из коридора послышалось еще два хлопка дверьми. Дядя Леша вышел из дома. Его не было дольше, чем обычно. Не потерялся ли он? Не утонул ли он в сугробах, которые намело? И метель, как назло, только усилилась. Но он вернулся с еще одной охапкой березовых дров. Было видно, что он замерз до костей, но виду не показывал. Дядя Леша положил дрова в русскую печь, немного обив их от снега. Разделся. Еле-еле он достал спичку из коробка своими отмороженными пальцами. Достал смольную лучину, зажег спичку, поджег лучину и засунул лучину промеж поленья в печи. Там, в русской печи, лучина разгорелась. Дядя Леша достал еще одну лучину и положил ее рядом с горящей лучиной в печи. Две лучины быстро воспламенили холодное березовое поленье. Заслонку дядя Леша не стал закрывать. Все собрались у печки и грелись, смотря на огонь. Изба стала медленно прогреваться. Лединки на окнах расплавились и потекли водой на пол. Кто сильно замерз, тот вскоре полез на лежанку. Печка была большая, поэтому вмещала несколько человек. А кто не убрался на лежанку, тот залез на палате и ложился головой к стене, а ногами к теплой печке. На лежанке лежали старые фуфайки, которые отделяли горячие кирпичи от человека, а на палатах были расстелены два матраса. Лежать на них было неудобно, но зато тепло. Пошло тепло. Пошло тепло! Вот уже и пот потек. Почти сразу на русской печке стало жарко. Да так, что все забыли про холодную зиму и снежную вьюгу. А слезать с печи и палати никто не хотел. Дядя Леша же все время, как пришел, сидел на кухне, на скамейке, один за столом и чинил нерабочий электрический камин. Он аккуратно разобрал его, разные элементы от камина разложил по разным местам на столе, чтобы ничего не забыть, когда станет собирать. Было интересно, что же там сломалось? По виду дяде Леше было понятно что камин должен был работать исправно. Дядя Леша что-то покрутил отверткой, что-то повернул плоскогубцами, что-то подстучал маленьким молоточком. Дядя Леша, когда собрал камин обратно, пошел в спальную комнату, воткнул вилку от камина в электрическую розетку и убедился. Да, камин не работает. Немного подумав, он включил камин в другую розетку. Чудо! Камин заработал! Оказалось, что одна розетка теперь в старом доме неисправна. Но дядя Леша не стал ее чинить, поскольку было уже темно, а без света работать нельзя. Он отложил починку розетки на утро. Камин он выключил сразу, потому что тепло из кухни от русской печки уже поступало в спальную комнату. Вот уже подошло время и подбросить дровишек. Дядя Лёша взял два полена и заткнул их в топку. Он постоял, посмотрел на огонь, подумал и забросил в топку оставшиеся дрова. Пока дрова горели, он начистил картошку, целый таз, нарубил корыто капусты, промыл крупу, сварил облепиховый чай, даже успел почитать какую-то толстую, старую книгу. А когда дрова прогорели и в печи остались только угли, дядя Леша поставил в глиняном горшочке печь вариться кашу. В чугунке он поставил вариться зеленые щи. Шло время, и уже хочется покушать. На печи было так жарко, что в дреме было ощущение, что ты в пустыне. Только одна проблема. Зима. На улице метель. Открылась заслонка. Раздался звук катка, по которому катится ухват. Щи готовы. И каша, кстати, тоже. Но так как кашу, кроме дяди Леши, никто не любил, все ждали щей. прыг прыг прыг прыг прыг прыг Раздалась раздалось за печкой. Это отогревшиеся на печи гости дяди Леши спрыгивали с русской печи и палати. Стол быстро заполнился. Быстро были поданы ложки и блюда, скоро нарезан хлеб. Дядя Леша поставил чугунок со щами прямо на стол и оттуда уже разливал щи половником. Когда в чугунке щи кончились, он убрал его на место, еле досыта. После ужина кто-то пошел спать на кровать, а кто-то полез на горячую лежанку и там уснул и спал до утра. Дядя Леша же помыл посуду, последний раз помешал угли в топке, закрыл задвижку на печке и пошел спать на диван. Дом уснул в тепле. Вы были на канале сказки дяди Леша и Белки Форест. Подписывайтесь на канал. Пока!